Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для льва. И, конечно же, мои любимые. Этот прогноз, он общий, несмотря на его точность по вашим же откликам. Спасибо вам за это. Вы всегда можете заказать индивидуальную мою поддержку, индивидуальный гороскоп на неделю, где мы на каждый день с вами рассмотрим рекомендации по трем сферам вашей жизни – отношения, деньги и здоровье вы получите от меня детальное описание рекомендации на целую неделю по каждому дню на три сферы жизни и также вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц по каждой сфере жизни отдельно, где также вы получите описание, рекомендации, предостережения на каждый день. Поверьте, это достаточно доступно для любого абсолютно человека, и вы всегда сможете идти в соответствии со своими наилучшими вибрациями и воспользоваться наилучшими днями для реализации той или иной мечты. Для того, чтобы посмотреть пример прогноза и заказать его при желании, вы можете перейти на наш канал в YouTube, если вы смотрите на нас в соцсетях, нажать на кнопочку «Подписаться», и под этим видео вы увидите ссылки на пример гороскопа. Мои родные, все для вас доступно, только пользуйтесь. А сейчас, конечно же, прогноз для львов. Вот вы на этой неделе могут почувствовать усиление тяги к знаниям. Вас будет привлекать все новое, необычное, непривычное для вашего прежнего восприятия и мировоззрения. Типичная реализация этой потребности может быть связана с интересом к жизни в других странах или к их языку, к национальным, религиозным, этническим и культурным особенностям. Наиболее Свободные и мобильные львы могут даже отправиться в туристическую поездку, где смогут в полной мере удовлетворить свою потребность в расширении кругозора. При отсутствии возможности для реального путешествия может активизироваться ваше общение в интернете. Виртуальное общение с людьми из других стран и регионов через форумы, социальные сети, сайты знакомств даст вам много-много интересного. Может произойти виртуальное романтическое знакомство с перспективой скорой встречи в реале. Также это благоприятное время для развития имеющихся любовных связей. И продолжая тему отношений. Львом неделя даст, львам неделя даст возможность освежить чувства и придать роману дополнительную динамику. Причем медлить я вам не рекомендую. Ваша вера в себя будет расти, но есть еще и внешние условия, над которыми вы не властны и которые меняются, к сожалению, не в вашу пользу. Если вы намерены наверстать упущенное, не бойтесь действовать оригинальными экспресс-методами. Любовную авантюру лучше провернуть до 10 марта. Без недоразумений не обойдется, но общий прогноз будет благоприятен. А в выходные ваша свобода может быть ограничена. Что касается карьеры и финансов, то ли вы на этой неделе вполне преуспеют в творческих профессиях прежде всего. Используйте это время для профессионального обучения, для повышения уровня квалификации. Обращайте особое внимание на технические новинки, которые можно было бы использовать в вашей работе. Также у вас могут быть интересные идеи по совершенствованию методов работы, однако до внедрения на практике этих идей пока время не пришло, об этом мы поговорим в следующих прогнозах. Ну что, мои родные, такова будет ваша неделя, я желаю вам, чтобы она была еще лучше, чем я смогла это предусмотреть. Конечно же, мы всегда рады за ваше спасибо, которое вы можете выражать лайками, поэтому смело не ленитесь нажимать лайки. Я же не ленюсь для вас писать прогнозы, мои родные. Давайте будем взаимоприятны. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал, чтобы быть первыми, кто узнает о выходе нового прогноза, ответа на вопросы или прямого эфира. Я желаю вам счастья, мои любимые. А с вами была Елена Дегурова, содружество ирка -жителей. и, конечно же, вы со своей стороны обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока.